Запускаешь ты такой колдушку, заходишь в арсенальчик, чтобы собрать для себя пушку нагибушку смотришь на обвесы и тут твой взгляд падает на оружейные перки. И в голове невольно просыпается мысль. В принципе, у каждого перка есть описание и вроде как все понятно. Единственное, что непонятно, это их реальная эффективность в игре. Пора уже наконец это проверить. Здарова, мужские мужчины! Так как, скорее всего этот киноматериал будут смотреть игроки, которые только открывают для себя Call of Duty Mobile, я, с вашего позволения, буду рассказывать абсолютно про каждый перк, чтобы адаптация и понимание мобильной колдушки у этих ребят максимально ускорилась. Ну а для мега пока трахеров 2000 полезной инфы тоже будет не меньше. Итак, перед тем как писать сценарий, я сначала выписал все перки себе на листочек. В игре у нас есть перки общие для всех всех оружий, так и перки индивидуальные, относящиеся только к определенному виду оружия, а также есть перки эксклюзивные, которые сделаны строго для одной пушенцы. В общей сложности у нас 21 перк, мотива. 21. Давайте особо не будем затягивать и начнем. Но сначала словим скидочку на сипишки от Микоса, который давненько помогает игрокам в этом вопросе. Также у Микосича есть свой YouTube канал на который не грех залететь. Залипательные киноленты вам обеспечены. А найти их можно, конечно же, по ссылочке в описании. Итак, как я и говорил, у нас есть общие перки, и перки присущие определенному виду оружия. Давайте я сначала расскажу про перки, относящиеся как раз таки к таким видам оружия. Начнем с дробовиков. Перк — гладкий саперный жилет. Как указано в его описании, он снижает урон от взрывов при скольжении. Точные замеры эффективности было сделать сложно. Но могу сказать свое мнение по этому перку. Он слишком ситуативный. К тому же можно взять красный перк с жилет и не париться насчет урона и взрывов. Этот перк я бы юзал, если бы он просто снижал дамаг от любого урона. А так он не очень полезен. Я, кстати, надеюсь, наш перевод игры на русский меня в заблуждение не введет и мы правильно будем понимать работу перков. Перк «Ускоренное убийство». Все очень просто. После кила у вас повышается скорость бега, этот прирост очень хорошо чувствуется, поэтому можно смело его юзать. Давайте теперь взглянем на пулеметы. Перк «Пустой магазин» повышает скорость перезарядки при низком боезапасе. Чтобы этот перк работал, вам нужно перезаряжаться в тот момент, когда вылазит надпись «Кончаются боеприпасы». Этот перк не будет работать, если вы потратите все патроны в магазине. Перезаряжайтесь, когда появляется надпись. Следующий перк «Скрытые убийства». На миникарте он маскирует убитого вами противника, то есть его товарищи по команде не смогут определить его место гибели. Перк — опыт за выстрелы в голову, и если что, тут дают увеличенный оружейный опыт, и поэтому использовать этот перк в бою вообще нет смысла. Теперь давайте рассмотрим снайперские винтовки. Перк — быстрая смена, помогает чуть-чуть эффективнее переключаться между оружиями. В принципе, можно использовать. Перк «Возврат пуль» дает шанс возвращения патрона при убийстве. Но опять же, полагаться на какой-то рандом я бы не стал, и самый, наверное, кривой перк для снайпы – это замедление от попадания в голову. Тут сказано, что выстрелы в голову на короткое время снижают скорость передвижения противника, но у меня вопрос – какую он ему там скорость снизит, если любое попадание со снайпы в репу – это 100% килл? Мне вообще непонятно. Переходим к пистолет-пулеметам. Про вот этот перк вам расскажет какой-нибудь другой чувачок. Yeah, no Тем более он у меня не открыт на фенике. Перк «Убийство с быстрым магазином». Работает исключительно после убийства противника. Как вы уже поняли, перезарядка неплохо бустится по скорости. Но зачем тогда перк «Ловкость рук»? Следующий перк тоже ситуативный, и он называется «Двойное убийство». Как раз-таки после этих двойных убийств немедленно восстанавливается боезапас. Осталось только такие моменты ловить. Следующий перк «Яростная стрельба от бедра». Он повышает меткость стрельбы от бедра в прыжке и в скольжении. Это тоже немного противоречивый перк, потому что можно в принципе модулями пушечку вывести на такой уровень и даже лучше. Теперь давайте переходить к штурмовкам, у которых остались как и общие перки, так и индивидуальные. Начнем с перка «Мастер рукопашки». Он возвращает три патрона после убийства противника на ближней дистанции. И все было бы неплохо, если бы там не было слова случайно. То есть не факт, что у вас вернутся эти патроны после убийства. Поэтому тоже я бы не стал выбирать этот перк. Следующий перк орлинный глаз. Повышает немного дальность стрельбы. Я, кстати, проверял этот перк на ICR. Так вот, у нее на 40 метрах урон без перка 19. А с ним 22 единицы. То есть урон у ICR сохраняется, потому что на 30 у нее урон 22, без перка. Далее у нас идет перк Крепыш. Очень хороший перк для начального спринта после возрождения. Перк полный боезапас, дает большое количество припасов. Тут и так понятно, не будем долго этому солить. Этот перк некая альтернатива зеленому перку Стервятни, кстати перк ловкость рук существенно ускоряет перезарядку очень хороший перк рекомендую перк c помогает успешно простреливать текстуры очень важно понимать что этот перк не повышает в целом урон оружия он просто бустит пробивную способность это следует понимать перк отключение если его использовать и попасть противнику по ногам то его скорость перемещения снизится единственное мне интересно кто будет целенаправленно стрелять по ногам и ждать пока там кто-нибудь застопорит Непонятненько тоже. Перк нанесение ран. При попадании по врагу не дает ему восстановить здоровье на некоторое время. В принципе, это неплохой перк, но опять же, перестрелки у нас все быстрые и, я думаю, есть поэффективнее перки. Фух, так, сейчас можно немножечко выдохнуть, потому что кратенький обзор перков мы закончили. Как вы уже поняли, некоторые перки просто максимально глупые и бесполезные. Поэтому давайте сейчас поговорим про каждый отдельный вид оружия и какие перки для него более Итак, начнем с дробовиков. Два основных и крутых перка для дробашей – это естественно перк ловкость рук и перк ускоренное убийство. Лично мне больше всего понравился перк ускоренное убийство, потому что нетрушечка после кила у него знатная и можно очень охрененно уходить от, от неприятных ситуаций. Если немножечко поговорить про пулеметы, то на них я бы использовал перк «Ловкость рук» и перк «ЦМО». Но больше всего, мне кажется, туда «ЦМО» подойдет, потому что патронов у нас много. Простреливать стены мы все тоже очень любим, поэтому «ЦМО». На снайперских винтовках я, кстати, тоже люблю использовать СМО, но туда еще можно поставить перк ловкость рук и полный боезапас, тут все надо смотреть по стилю. Со штурмовочками, кстати, такая же история. Вы уже заметили, что я не разбирал класс простых винтовок, это все из-за того, что у них схожие перки со снайперками. Значит, что у нас получается? Оружейные перки это небольшие улучшения, которые могут поднять нашему оружию коэффициент полезного действия. Главное при подборе перков понимать их значение, понимать свой стиль игры и знать, что ваше оружие может обойтись без какого-либо модуля, чтобы вместо него был оружейный перк. Самые популярные и эффективные перки это ЦМО, ловкость рук и полный боезапас. Они в принципе без проблем подойдут для любого оружия. А вообще смотрите по настроению и вкусу мужики. Я постарался особо не затягивать данный фильм, сегодня мы только вскользь взглянули на перки. Детальнее их нужно рассматривать под каждое конкретное оружие и стиль. Спасибо, что чекнул данный киноматериал и шибанул Кулакич. с тобой все это время был Агненский.